Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и в данном видеоролике мы поговорим про персонажей Поппи Плэйтайм 3 главы. Кто же там будет, какие секреты и загадки оставили нам разработчики, кто же нас ждет в 3 главе, присаживайтесь и приятного вам просмотра. И давайте перед началом видеоролика я скажу то, что все в данном видео, это лишь мое предположение, как я вижу, что будет в 3 главе, кто там будет играть и так далее. Присаживайтесь и приятного вам просмотра. Пожалуй, начнем с одного из самых популярнейших персонажей, который, возможно... В третьей главе, а именно цветочек Дейзи. Вот этот персонаж, у меня о нем выходил отдельный видеоролик. Она, скорее всего, будет в третьей главе, а именно в детсаду. Но там есть еще и другие персонажи, которые нас там ждут. И Дейзи, это поверьте, не самое интересное. Следующий возможный персонаж, которого добавят в третью главу, это Брон. Этот старый добрый генезарь, который нам показывают с первой главы. И мне кажется, он будет как раз таки в детсаду, потому что он очень хорошо подходит под данную локацию. Следующий персонаж, который нам показывают также с первой главы, это кошка-пчелка. Одна из популярнейших игрушек, которая была в первой главе, они очень много говорили раньше, но почему-то позабыли сейчас. Возможно, именно кошка-пчелка окажется в третьей главе в Opi Playtime. Следующий персонаж, который возможно в третьей главе, и он туда больше всех подходит, это э, ребенок длинные ножки, соответственно сын, если можно так выразиться, мамочки длинные ноги, поэтому скорее всего мы увидим его как раз таки в детском саду, что подходит под его название, под его персонажа и так далее, скорее всего мы его там увидим. Также не стоит сбрасываться, что в куклу Поппи, ведь вряд ли ее просто так отпустили из данной локации. Скорее всего, мы видим ее в третьей главе, где она будет перед нами извиняться, или что-то такое. Скорее всего, мы ее либо спасем, либо оставим прототипу. Но а от этого персонажа я как раз таки жду в третьей главе, которая, скорее всего, там и появится Кисси Мисси. Одна из самых популярнейших персонажей в данной мультивселенной, самый добрый и непонятный для нас персонаж. Как раз таки должна появиться в третьей главе. Ну и пожалуй на этом все. С вами был я, Вуля. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.